Сейфка, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, сэр, Так. Uh Как? Mm. Хм. Mm. Mm. Mm. Mm. Левка. Каждый лев. Каждый лев. Каждый лев. О, давай. О.